Лукашенко в ходе избирательной кампании создал уникальную для себя ситуацию, при которой, с одной стороны, серьезно подпорчены отношения с Москвой, еще более испортившиеся на финише кампании за задержание 33 россиян. С другой стороны, Лукашенко не стал и не станет своим для Запада. В результате получилось, что избирательная кампания не понравилась Западу, а политика Лукашенко все менее нравится Москве, сказал Макаркин. Что касается качества его победы на выборах, то белорусскому избирателю очевидно, что Лукашенко в ходе последней кампании, как и в предыдущих, шел по пути наименьшего сопротивления, считает политехнолог. Для Лукашенко это были далеко не первые выборы, он всегда декларировал, что допускает оппозиционных кандидатов до выборов, а потом всячески подчеркивал, что победил их в честной борьбе. С последней предвыборной гонки были удалены три оппозиционных кандидата, которые могли на что-то рассчитывать, — сказал он. Все это свидетельствует об очень сильной неуверенности Александра Григорьевича в своих возможностях. Этот мощнейший результат был достигнут в борьбе с теми соперниками, которых Лукашенко счел безопасными для себя. Была определенная консолидация оппозиции вокруг Тихановской, но она все равно не политик. И избиратели ее не видели в качестве президента страны, полагает Макаркин. В итоге получилось, что Лукашенко эти выборы выиграл, но в условиях, когда он значительно слабее и менее уверен в своих силах, считает аналитик.